Добрый день, господа! Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня будет информация о том, кто нуждается в помощи от государства. Вот, уже еще в мае, конечно, запоздала информация, но тем не менее. Зато честная и точная в общем, Зеленский подписал этот закон о помощи внутренне перемещенным лицам и безработным. И значительно все упрощается. Ну, основное. Закон номер, э, такой красивый, 3-2-0, э, предусматривающий упрощение регистрации безработных и дополнительные стимулы работодателям для трудоустройства внутренне перемещенных лиц. Это был законопроект 72 75, вот э, Верховная Рада, депутаты проголосовали и уже подписали, уже действует, уже можно идти и получать помощь. Э, иногда пишут вопрос, э, ну, сейчас по порядку давайте. Э, согласно этого закона, всем внутренне перемещенным лицам и людям на территориях активных боевых действий статус безработного будет предоставляться с первого дня регистрации в центре занятости и будет Назначаться пособие по безработице. Ну, в чем особенность? Для подтверждения статуса лица безработного не обязательно посещать центр занятости. То есть, лично приходить. Можно воспользоваться телефоном, то есть, по телефону сообщить информацию, с помощью мессенджера, электронной почты. Ну, контакты, естественно, нужно искать на сайтах центра занятости того города, района города, где вы находитесь, проживаете. Люди, которые не имели возможности прекратить трудовые отношения и забрать свою трудовую книжку, а так, также могут зарегистрироваться в качестве безработных по своему заявлению. Одновременно госслужба занятости сообщает об этом работодателю, пенсионному фонду и налоговой службе, а данные о трудовом стаже получают в государственных реестрах. То есть, после того, как вы такое заявление сделаете, никаких дополнительных действий делать не нужно. Вот. И с, этого, с даты подачи этого заявления будет считаться, что ваш трудовой договор, например, с каким-то работодателем, который там сейчас остался, на оккупированной территории будет прекращен, и будет посчитана вам помощь, и будет, будут выплаты, ну всю информацию вам будут там в телефонном режиме объяснять, тут я и не буду растягивать этот видеоролик на большой хронометраж, звоните в центры занятости. Сообщайте им информацию о том, что вы внутренне перемещенное лицо или э, переехали там с территории оккупированных и без работы, утратили работу. Сообщайте им всю до да, себе информацию. Ну, видимо, надо будет иметь номер, куда вам перечислять это пособие. Ну, и бан эту карточку. Ну, можно ее оформить, эту карточку тоже не выходя из дома. В банке, через вот, монобанк, можно оформить в приватбанке карта для выплат. В общем, тоже никуда не надо ходить. Поэтому садитесь на телефон, звоните, и будет вам какая-то помощь. То есть, есть люди, которые реально остались, и нуждаются. Закон также предусматривает дополнительные экономические стимулы для работодателей трудоустраивающих внутренне перемещенных лиц. В то же время внутренне перемещенные лица, которые хотят начать собственный бизнес, получат финансовую помощь от государства. Это был закон. Более детально о конкретных видах помощи и для работодателей, и для предпринимателей, и о грантах там и по 250 тысяч, и миллионные гранты кабинет министра утвердил порядок. Я расскажу и буду стараться делать ну, ролики по конкретной теме до 10 минут, для того, чтобы они касались одной конкретной темы. Также закон совершенствует программу предоставления пособия по частичной безработице, которая распространяется на малые предприятия и физических лиц предпринимателей в случае потери работниками части зарплаты из-за остановки или сокращения производства, выполнения работ, оказания услуг. Для работодателей также упрощается возможность получить или продлить действие разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства. Документы будут направляться в госслужбе занятости любым удобным способом. Исключения будут составлять граждане, ну, естественно, Российской Федерации и Белоруссии. Здесь требуется согласование с СБУ. Напомним что ранее правительство приняло постановление, которым простило регистрацию в Службу занятости украинцев, потерявших работу во время действия военного положения. Ссылку на этот закон, он уже опубликован, ну вот прямо на текст из газеты, да, скажем так, из электронной в голос Украине, он опубликован. Этот текст я добавлю Ссылки к этому видео. Если какие-то вопросы дополнительные возникнут, пишите в комментариях к этому видео. Я на вопросы отвечаю к видео в течение суток. Если какой-то личного характера вопрос, не хотите, чтобы эта информация была открыта, можете обращаться ко мне по контактам, которые указаны также в описании к этому видео. Ну Тогда информация будет защищенная адвокатской тайной и, естественно, консультация будет платная. Всем хорошего. Спасибо тем, кто подписывается.